Ребят, а, в общем, рад я всех присутствовать. Я, честно говоря, не ожидал, что мы все что-то соберемся и даже длитем. А, значит, сегодня такое забавное очень мероприятие, потому что у нас тут. Это мое место. Вот так вот. У нас немножко сегодня забавное мероприятие, оно по двум вещам забавное. Во-первых, здесь две группы участников. Здесь почти все, все управленческое звено Welcome Group, я надеюсь, почти в полном составе. И здесь студенты Международного Восточноевропейского университета. Значит, ну, в общем, так получилось, что присутствие студентов – это плата за то, что нас сюда пустили, с одной стороны. С другой стороны, я думаю, это, я так понимаю, ребят, вы все дизайн или, или чего-то другое у вас. Мне интересно, студенты, какой специализации здесь с нами. Дизайн. отлично. В общем режим будет такой, в течение часа будет собственно лекция, после этого все студенты со счастьем, с радостью встают, уходят, занимают своими делами, welcome group остается у нас будет что такое практическое занятие. Это как бы первая забавность, что у нас тут две такие команды, сразу две группы. А вторая забавность в том, что в общем история наверное, появления этой лекции, Катя где-то месяц, значит Катя Лабинская ее будет вести, вот. У меня всегда сложности, как ее определить, потому что, как я не напишу, Катя меня ругает, а, что неправильно, значит, она руководитель компании, то ли UpSpace называется, то ли еще как-то. Один из партнеров, у нас в Да, в общем, они вместе в купе большим коллективом, то есть у нас так. очень долгое сотрудничество с Катей, мы и с ее командой, значит, мы, собственно, весь дизайн кластера почти весь на свободы с помощью Кати и ее команды, а, очень много объектов, которые были там, в общем, наше сотрудничество, наверное нашло первый офис на а, кто даже еще не знает, что там было, там был офис торговой компании Дик все вот оттуда, в общем, очень давно друг друга знаем, и как следствие, уровень доверия высокий, в общем, Катя месяц назад позвонила, сказала, у меня тут есть тема для лекции, можно я перед вашими выступлю? В общем, я не знаю, о чем будет Катя выступать, честно скажу, вот, поэтому для меня это будет сегодня такой сюрприз. В общем, все, прошу любить жаловайте. жаловать. Да, спасибо, что все собрались. Я сегодня презентую этот материал не одна, с Евгением Лыбинским, который в задних рядах да, стоит. Женя... Дизайнер, продакт-менеджмент, выпускник британки и член команды, которую мы создали ну, за, за последние пару месяцев. Собственно, результатом наших э, идей мы будем с, вместе с ним сегодня делиться. За мной теоретическая часть, за Женей практическая часть. Он будет э, руководить э, игрой в тренды. Мы будем сегодня с вами играть в тренды. Фотоиндустрия. Вообще, почему, почему так случилось, что... Я дизайнер, начинаю говорить о трендах, об устойчивом развитии в индустрии. История началась этим летом, когда ко мне обратились ребята из британки, британской высшей школы дизайна с просьбой прочитать лекцию о дизайне для студентов. И я сразу же отказалась, внутренне понимая, что я, я, я не хочу это делать. Потом началась себе задавать вопросы, в чем проблема. И, в общем, Ответом на, на вот это внутреннее исследование, ответом было то, что я поняла, что мне фактически не нравится то, что я делаю в дизайне последние года-два. В чем, да, вот я там реакция, я могу понять вашу реакцию, потому что вы с нами работаете, и, наверное, это не совсем вообще комфортно взаимодействовать с людьми, которые не совсем уверены в своей, в своей деятельности. Но фактически это действительно так. С чем это связано? Связано с тем, что наши подходы, современные в дизайне, особенно в российском дизайне, они все фиксируют текущую ситуацию. Мы, опираясь на наши методики, не можем смотреть вперед и создавать нечто такое, что действительно будет улучшать, менять эту жизнь к лучшему, ну, в таком в серьезном смысле этого слова по копавшись себе в, в опыте своих коллег за рубежом в нашей стране была создана лекция, которая успешно была прочитана в конце концов в британке и возникло очень по ее факту возникло очень много вопросов у моих коллег, а что с этим делать? То есть да мы как бы зафиксировали, что мы делаем не то, нужно делать вот это, но вот практических шагов, на тот момент никаких не было. И вот те вопросы, которые возникли у студентов в у моих коллег здесь, в Ижевске, мы начали обсуждать с небольшой командой участников, нас сейчас четверо, это Женя, Ксюша Силатова, это студентка Британки и дизайнер, которая работает в Милане, Альбина Башарова, и мы, мы создали такую небольшую концепцию. Который мы будем с вами сегодня делиться. И основным из игроков в этой концепции безусловно являются наши партнеры, бизнесы, с которыми мы сотрудничаем. Мы сфокусировались сегодня на фуд-индустрии. но ну, понятно почему, потому что основной мой опыт связан с фуд-индустрией. Мне более-менее понятно, как это все работает. И плюс ко всему в декабре наша команда UpSpace вместе с Сашей Смокотиной и Сережей Акуловым мы прошли очень хороший курс тренд-вотчинга. И сейчас, в общем, понимаем, как с, с этими вещами работать ну, на профессиональных уровне, с этой методикой, как, как ее можно фактически использовать в деятельности бизнеса. Вот, вступление теперь собственно, материал. А, ну, начну немножко драмати с драматичного ä, погружения в вас в нашу реальность. Мы сейчас с вами находимся в мире, который очень быстро меняется. Мы об этом все много говорим, ну, и есть такое одно из названий вот этого происходящего сейчас. Вука мир Что значит Вука? Вука это аббревиатура из четырех английских слов volatile, uncertain, Комплекс and Ambiguous, что значит, вот давайте по порядку, Volatile изменчивость. Что это значит? Изменчивость э, происходит в, в очень многих сферах, но основные вещи, которые все сейчас выделяют, э, ну, я имею в виду людей, которые серьезно этим занимаются в глобальном масштабе, это изменения, связанных с, с природой, климатом и социальные изменения. Ну вот, для примера я вам приведу такие цифры. Вы, наверное, все помните, этим летом такие цифры звучали потому сколько тает льда в Гренландии. Ну что-то такое там катастрофическое растаяло. Я ну, решила подумать, посчитайте, что же такое на самом деле тает. Но оказалось, что, во-первых, в этом году растаяло льда больше в мире в 218 раз, чем в 2015 году. Ну то есть это вот темп, ну, так вот. он в общем не отпечатляет эти цифры. Более того, попробовала посчитать эту цифру, которая вот фактически растаяла в этом году, в объеме наших ижевских прудов. Получилось больше трех миллионов ижевских прудов в этом году растаяло в Гренландии. А, но и нужно сказать, что все сейчас настолько связано, что вот когда, когда да, я думаю, все тоже в курсе по поводу того, что сейчас происходит в Австралии, и если покопаться дальше, а вообще в чем причина этих пожаров, то ве, такие, становится понятно, что такие вещи, как э, выброс СО2 на, на нашем заводе металлургическом в общем, напрямую, связан с, через эмиссию СО2 мировую, через ее рост. И настолько это все серьезно сейчас, все вместе, и все очень быстро меняется, что есть смысл об этом подумать. Ну, да, идем дальше. Неопределенность. Что значит неопределенность? Это, в общем-то, о том, что информация становится катастрофически больше и больше. С 2020 года информации каждые два года будет удваиваться. Вот можете себе представить, да? То есть каждые два года информации в два раза больше. И мы с вами должны каким-то образом ее обрабатывать. Что происходит с нашим мозгом? Она, мозг перестает э, подключаться к этому объему. Очень многие вещи просто становятся некомфортны. Мы, особенно те, в которые ну, мы, они от нас далеки, они нас не трогают, мозг автоматически отстраняется. И, в общем, каким-то образом вот эти, вот эти изменения, они касаются уже не, так, не, не такого большого количества человек, как должно было быть. Сложность. Но все системы, в которые мы попадаем, они усложняются постоянно. Мало того, что они технологически становятся многим недоступны, еще усложняется картина в том, тем, что мы друг с другом, не, мы должны, чтобы это все работало, мы должны взаимодействовать с друг другом. Вот такой есть хороший пример в моей практике, и отчасти она касается Welcome Group. Мы год назад решили освоить такую систему моделирования, которая называется BIM. BIM ⁇ это сложная система проектирования в программном продукте, которая позволяет интегрировать все этапы реализации проекта, начиная с дизайна, заканчивая управлением зданием. Но и смысл, и как основной смысл освоения этой программы достаточно сложный. А, в общем-то, он начинает проявляться только тогда, когда все участники интегрированы вместе, когда дизайнеры, инженеры, строители и потом уже эксплуатирующие организации работают в одном программном продукте. Если этого не происходит, ну, в общем, смысл от этого серьезного освоения, он падает. Вот за год, ну, мы свою часть более-менее освоили, ну, и, по, по сути дела, остановились, потому что не знаем, что с этим, как дальше, с кем этим делиться, и как действительно переходить на более эффективный ну, уровень. Противоречивость. Вот здесь на картинке приведено фото с Сан-Паулу, где, где ну, можно разглядеть, я надеюсь, справа порты и бассейны вот такого элитного характера, а слева разруха и трущобы. Но вот Сан-Паулу и Ижевск, они в этом смысле недалеки друг от друга, потому что вот в сети есть замечательная фотография из ресторана Панхаус. Наверное, Велком Груз знает, что такое Панхаус. Там, в общем, выглядит это так. На первом плане такой очень высокомерный дорогой ресторан, но вот сквозь вот это вот огромные витражи мы видим домики, занесенные снегом. Вот эти вот хибарки и и, в общем, нищету, конечно. И вот, вот, вот подобные процессы, которые, в которых мы с вами впрямую участвуем, они приводят к тому, что в -то, мир расслаивается так или иначе, бедные там, нищают, богатые еще больше становятся, отрываются от, от этого среднего уровня. И в результате, в общем, противоречия нарастают, агрессия как следствие, непонимание. Есть такое в, этом, в этой сфере понятие, как противоречие между реальным и воспринимаемым. Связано оно с тем, что люди, которые принимают решения в этом мире, они очень плохо представляют реальную ситуацию. Они далеки от нее просто на, уровне, на своем бытовом уровне. И в результате вот этот мир, он достаточно непростой, и у него есть очень хороший русский синоним, он мне нравится, это мир опаньки. Ну, то есть это то, что вдруг опаньки каждый день. Опаньки у нас, ну вот у нас предыдущая лекция была назначена на четверг, вот накануне правительство ушло в отставку. И вот, вот это вот опеньки оно происходит у нас. И, и в общем-то, я бы была готова даже несколько тезисов поменять, если бы та лекция в четверг произошла. И переходя уже к бизнесу, а что, собственно, в, этом, в, этом, в этой всей круговерте делать бизнесу? Тогда все так неустойчиво, сложно. Но для того, чтобы как-то въехать в эту ситуацию, мы хотим представить вам развитие ценностных парадигм бизнеса. Как это было, как это есть и как это должно быть. Вот первое... Первая модель, первая парадигма, она представляет собой три абсолютно отдельных сферы. Бизнес – это то, что синенькое, там обведено голубой полосочкой, это то, что э, и, и рядышком там у него есть где-то, он понимает, что где-то есть рядом люди, какой-то социум, какие-то там вот институции общественные, и где-то есть, ну да, природа, мы выезжаем туда на корпоративы, шашлыки поесть. Как это, как, как, как сознание бизнеса как устроено? Я работаю, я получаю прибыль, я беру необходимые ресурсы и создам в виде своих кадров, в виде клиентов, потребителей, ну и каким-то образом я взаимодействую с природой. Ну вот именно как бы как, как с ресурсом, использую его. В 2005 году но по, после того, когда Котлером и Нэнси Ли было сформулировано модель, такая, как бы, понятие социальной а, ответственности бизнеса как инструменты устойчивого развития, что а, связь бизнеса с социумом и природой, это не просто а, какие-то какие вот сферы абсолютно не связаны. Они мало того, что связаны, они еще устойчиво связаны, они друг другу помогают. Вот появился вот этот трилестник. Я думаю, трилистник вам этот знаком. Он, это вот самая устойчивая сейчас распространенная модель взаимодействия. То есть она считается, вот до недавнего времени она считалась такой основной базовой. При этом бизнес считает, что да, его деятельность, она безусловно важнее, но, но как-то нужно взаимодействовать с социумом и природой для того, чтобы все это было в более долговременной перспективе. И вот в этом году экономический форум, мировой экономический форум, ну, в рамках этого форума специалисты, которые туда привлечены, эксперты, э, пришли к выводу, что вот эта модель, трилистник, она больше ну, не действует. И перешли вот к такой модели, которая выглядит как матрешка. То есть бизнес, они как бы пришли к выводу в, в таком, что бизнес должен себя ощутить частью со, социума, но как бы меньшей частью. Не что-то отдельное существующее, а именно внутреннее составляющее. И что, и что вместе с социумом бизнес себя должен ощутить частью ну, вот всей планетарной вот этой системы, экосистемы. А, ну и для того, чтобы вас больше приземлить на вашу бизнес-деятельность, я бы хотела сейчас вот эти все три модели продемонстрировать, скажем, концепции, парадигмы продемонстрировать в виде уже экономических моделей деятельности. Вот первая парадигма, она выглядит таким образом, что значит, ну, бизнес что-то берет, производит и остатки выбрасывает, ну, в том или ином виде, да, что-то отправляет в отходы. Для листника соответствует модель компенсации. Что это значит? То же самое, но смотрите, что происходит, так как, так как социум и... Там, экология, да, как планета, там, предъявляет бизнесу какие-то свои требования, бизнес каким-то образом это компенсирует. Он говорит, да, мы позанимаемся благотворительностью, да, мы посадим там какие-то, деревья. И таким образом он несет для, для бизнеса это затраты, это такая раззатратная раз часть, компенсационная. Но он чувствует себя как более ответственным, да, мы думаем и о людях, и о природе. И, собственно, вот в таком успокоенном состоянии как бы находится, но при этом экономически модель, она ну, не, не очень устойчива. Она просто как бы, ну, бизнес что-то обязан сделать. Вот в модели, в концепции матрешки, модель выглядит вот таким образом. В общем-то, бизнес не должен ничего выбрасывать, а должен возвращать во внутренний цикл. И таким образом, в теории, на сегодняшний день, он не тратит, а зарабатывает, допол, дополняет. То есть он не отдает кому-то, он оставляет внутри себя, тем, тем самым становясь более устойчивым как бизнес, какая-то система. И, таким, и более того, он входит в такое устойчивое сотрудничество со всеми остальными вот этими уровнями, социумом и природой. Но это теоретическая часть, а как, вот, собственно, а как фактически это могло бы быть? Ну и вот мы для себя такую нарисовали концепцию вот именно перехода, а как сделать так, чтобы бизнес туда сдвинулся и, В общем, мы получили такую модель, смысл ее в следующем, что нужно найти какие-то вещи, которые, какие-то элементы своего бизнеса, которые можно не выбрасывать, а можно возвращать во внутреннее производство. И, собственно, вот этим переходом от модели компенсации, где, я думаю, сейчас находится Welcome Group в той или иной степени, в модель замкнутого цикла, и мы, мы и увидели вот несколько механизмов, которые могут помочь бизнесу такому, как Welcome Group, туда перейти. И этому, в общем, посвящена именно материал, который мы с вами будем обсуждать. На этом слайде представлены 17 квадратиков. Может, кто-то их видел. Их, они достаточно распространены. Кто-то знаком с, вот, с таким изображением. Так, Нет, это да, это хорошо. Значит, материал новый, как мы как видим. А, о чем это? А, в 2015 году 193 страны, ну, собственно, это все члены ООН, Организации Объединенных Наций. Договорились о том, что будут приняты вот эти 17 целей. Эти цели, в общем, смысл их в том, чтобы к тридцатому году все человечество изменило свое текущее состояние, ну, перешло в некое более совершенное состояние по очень многим большим количеством параметров. Вот у этих 17 целей есть там задачи, есть сегменты, там их в общем сотнями они измеряются. И в каждом из этих направлений, в общем-то, можно действовать. Более того, что сейчас, в текущей ситуации, все, все страны подписали это, но что получается фактически, подписать-то они подписали, но очень многие страны, в том числе и Россия, вот в прошлую среду на заявление президента, оно звучало, если вы там, его читали подробно или слушали, одно из... Его предложение к поправке Конституции звучит в том, что отменяется примат или там, главенство международного права над российским. Это значит, что по сути дела Россия, если принят эту поправку, она скажет, что вот это соглашение, если по, по какой-то позиции мы не согласны с ООН, да, мы можем ее не выполнять. Примерно то же самое делает Китай, примерно то же самое делает Соединенные Штаты Америки. Ну вот Трамп в семнадцатом году вышел из Парижского договора по климату, но ну, это самое серьезное соглашение, которое сейчас действует в мире, ну со словами примерно э, такими же, как и у Владимира Владимировича Путина, который, ну он сказал, что да, э, задачи нашей страны важнее, чем задачи вот, ми мировой повестки, и мы будем защищать права граждан там, Соединенных Штатов. Вот, то есть, вот такая вот ситуация, поэтому особенно ну, у меня лично, у меня нет надежды на, э, ну, скажем, три страны, вот, которые мы с вами перечислили, Китай, Соединенные Штаты и Россия, они все находятся, мы все находимся в, в лидерах по серьезному влиянию, самому серьезному влиянию на ту ситуацию, которую мы описывали в начале. Но ну, вот, к слову сказать, Китай это производит треть от, вс... от всех выбросов в... в мировую атмосферу. Треть. 29% за Китаем. И вот все в общем, ведут себя ну, неадекватно. Что сейчас происходит с этими целями? В них очень серьезно стали входить а, бизнесы. Крупные бизнесы, особенно те, которые торгуются на биржах, и ну, это связано с тем, что просто они становятся благодаря этому более устойчивыми, и туда, как мы заметили, мы стали эту тему изучать, входят определенные индустрии в первую очередь, и фотоиндустрия попала туда одна из первых. С чем это связано, ну, мы проявим в ходе нашей презентации. Вот. И здесь как раз а, те пять целей, которые мы, вы, мы выбрали для себя, с которыми мы, а, в которых очень много трендов, связанных с их выполнением. Вот, а, здоровье и благо, а, благополучие, ну это в общем понятно почему, питание это, это я то, что я ем, в первую очередь, а, устой, устойчивые города и сообщества. Это, собственно, тоже впрямую относится к фуд-индустрии, потому что сообщество, которое формируется внутри заведений, это, это признанный факт, это, это существует и это работает как для бизнеса, так и для сообществ. Рациональное потребление производства, вот эта вот восьмерка, сокол, экономии, она впрямую связана с, э, с индустрией, потому что питание, вот если мы вспомним э, из. из э, урока по природоведению, еще там какого-то третьего класса, наверное, вот это вот а, кругооборот веществ в природе, да, экосистемность. Это, мы все помним такое слово, как пищевая цепочка, да, то есть все это на пищевой цепочке основано. Собственно, вот фуд-индустрия – это максимально близкий бизнес, который занимается пищевыми цепочками, ну, вот, вот там в природе, вот тут вот в нашей деятельности человеческой. Изменение климата, почему фотоиндустрия здесь, почему имеет значение вот к этому, к этому, к этой цели, прямое отношение в том, что выбросы в эмиссия СО2, она, ну и других, не только СО2, а других выбросов в атмосферу, она, она очень зависит от таких вещей, как сельское хозяйство, транспорта, производства. Ну вот сельхозиндустрия, она вкладывает в общий там мировой масштаб выбросов 16%, транспорт 12%. Ну то есть вот цифры, они впрямую связаны, сейчас не буду там каким-то деталям, может вы знаете, насколько насколько производство связанное с говядиной и бараниной вкладывают в это. Это самые такие острые направления в в... самые серьезные выбросы там происходят. Ну и экосистема суши – это, в общем, да, использование продуктов флоры и фауны, которые используются в фуд-индустрии. Ну и исходя из этих вот пяти целей, мы совместили их с трендами, которые нашли на как вот, собственно, получили из этого курса тренд-вотчинга и получили на просторах интернета в ходе исследований. Первый, первый тренд, с которым мы хотим вас познакомить, ну, такой он парный, с одной стороны, это экономика совместного владения, это то, что называется «shared economy» на английском, и развитие сообществ. Вот эти два тренда, они входят в друг друга очень... Как бы, являются поддерживающими друг друга для фуд-индустрии и дает очень серьезные результаты. Ну вот, показан рост Shared economy в 22 раза с 2014 по 2025 год. Ну, то есть это, это серьезнейший рост, который сейчас уже проявлен и он будет дальше расти. Это все, что связано с реберизацией, Airbnb, это все Shared economy. там как, как это может проявляться в фуд-индустрии? Вот здесь вот есть пример, такой замечательный кейс. Существует глобальная сеть Кафе Сентифик. Ну, смысл ее в том, что есть некая идея вот этого сообщества научного сообщества и предприятие общественного питания в данном случае. Это не один собственник, это любое, в общем-то, заведение в мире может присоединиться к этому сообществу и действует согласно определенным правилам, объединиться с людьми, которые занимаются наукой. Ну вот здесь вот есть такие точки, так, ну, такие показатели, как это растет. Ну вот есть определенный рост, есть, есть направление, ну, вот в три раза за четыре года это все выросло в США, хотя, хотя в Европе возникло, в Франции и в Великобритании. Они, они работают из рекинейшего. В общем, вот такой, такой пример, как это, могло, как, как это сейчас проявлено. В, в Москве мы знаем, что подобные а, а, создаются заведения, есть вандок комьюнити очень известная, есть сейчас а, создаются при а, шеф, а, Борис Зарьков создает, ну вот это вот владе, владелец у Рэбита создает совместно с шеф-поваром White Рэбита создает а, со, пространство для сообщества женского сообщества, исключительно женского сообщества, связанных с фудиндустрией. То есть вот эта вот тема, она попала уже и в Россию. Следующий тренд осознанное, ну, скажем, если здоровое питание осознанность. Вот когда мы, мы, мы не раз занимались темой здорового питания, и вообще это понятие настолько размыто, и когда мы говорим о том, что такое здоровое питание, очень многие по-разному это воспринимают, более того, это в результате рождает даже нек, некий скепсис, некую иронию по этому поводу. Вот мы говорили с Максимом когда в четверг, тоже это было проявлено, что люди сами не знают, они говорят о том, что что полезно, то говорят, сначала считают калории, а потом в результате едят абсолютно не, не полезные какие-то ингредиенты и не отдают себе отчета. Все это так, и Все. при этом ну, важно понимать такие моменты, которые на текущий момент сейчас просто не помогают людям сориентироваться вот в, в, в этих процессах. Вообще официально есть, существует пять сегментов полезного питания. Вот они здесь перечислены. Первый сегмент лучшее для вас, второе это такой усиленный функциональный сегмент. Это все, все, что, все, что связано с дополнительными полезными ингредиентами, которые туда в пищу попадают. Ну, какие-то суперфоды, например, ну, что-то такое высококачественное и. С хорошим составом. Свободный от, это наоборот, что из ингредиентов что-то убрано вредное, например, без сахара, без глютена, без мяса, вот все вегетарианские, там, вегетарианство, веганство вот сюда попадает. Натуральный ⁇ это очень большой сегмент, это все, что связано просто с натуральной едой. Все яблоки, капуста, мясо, это вот просто выращенное в натураль... натуральным образом, ну, не созданное, не синтезированное, это все натуральное. Ну и органический ⁇ это те же самые натуральные продукты, но которые созданы исключительно без применения химических ингредиентов или там без технологических каких-то включений в процесс. Лучшее для, для, лучше, лучше для вас, да, извините, да, я не сказал. Лучшее для вас, это такой первый сегмент, который появился в этом направлении, это уменьшенное содержание чего-либо, допустим, меньше сахара, меньше соли, вот это лучшее для вас. И что мы сейчас видим, что лучшее для вас вообще стагнировал этот сегмент, он сначала начал развиваться, но сейчас в последние годы он не растет. А, усиленный показывает хороший рост, ну это допустим хлеб с семечками или там, с какими-то сухофруктами, вот, вот это вот усиленный продукт. А, свободный от, когда вот абсолютно без чериоливы, без глютена, без лактозы, ну тоже неплохо. А, натуральные цифры мы не нашли, но это гигантский рынок, в общем он наверное большого интереса не представляет. А, органический тоже растет, но вот эта цифра как раз на по России. Ну, с учетом того, что она начала расти от 0,2%, 23% роста, наверное, это хорошо, но, но в конечном счете в абсолютных показателях это, конечно, очень маленький сегмент. Вот, значит, есть такое понятие, которое вот я, Максим, буду на тебя тоже ссылаться, я думаю, что ты не против, потому что мы действительно это поддерживаем, что... Ну, по мнению Максима, вот, правильная еда это свежая еда, без консервантов. Вот такое простое определение. Вот Если это так, свежая, и которая не содержит каких-то явно вредных ингредиентов, это то, что в общем, для нас сейчас более-менее доступно, э -э -э, ну, и на что, на что можно ориентироваться в текущей ситуации. Вот в качестве примера мы приводим сеть салатбаров, которые находятся в Нидерландах, СЛА, Что они делают для того, чтобы поддержать вот это направление? У них находится внутри производства зелени, ну и они сертифицируют все продукты, которые, они потребляют, точнее, все продукты, которые сертифицированы согласно тех стандартов, которые они считают важным выдерживать. Так, дальше. Следующий, следующий такой э, сильный тренд ⁇ фут-индустрия без мусорных корзин. То есть вот когда это написано, в принципе, так оно и есть. То есть вот этот, вот, э, вот этот пример ресторан Силы Великобритании, у него нет ни одной мусорной корзины внутри. Вот такая технология, так создана. Как это работает? А, Давайте-ка я сначала расскажу про нас расчет по Свободу-173. Мы после разговора с Максимом э, нам удалось собрать э, информацию от руководителей ресторанов, которые находятся на Свободу-173, за исключением Рони. Рони только мы не, не запросили, а всех остальных запросили, но приняли вас э, по, по аналогии. И вот что мы получили. Мы получили, что на сегодняшний день в год... Рестораны «Свобода-173» тратят 850 тысяч рублей. Вот такая сумма идет на, на вывоз мусора. При этом по структуре других заведений, но ну, эти цифры есть в интернете, мы знаем примерно, что туда попадает. И мы точно знаем, что сейчас, прямо сейчас в Ижевске существуют переработчики, которые могут вывести всю вашу органику бесплатно, может, могут вывести картон и бумагу бесплатно, если она сухая и чистая, может, могут вывести стекло и даже ее купить за 1,3 рубля, может, э, все остальные перерабатываемые отходы, но ну, это касается пластиков, металла, туда попадают какие-то банки консервные. Тоже все это перерабатывается, но вот по нашим грубым подсчетам примерно 10% сейчас не перерабатывается из того, что происходит в ресторане внутри. При этом понятно, что чтобы, чтобы сделать так, чтобы это начало перерабатываться, нужно провести комплекс мероприятий. Комплекс мероприятий, который заключается в, в, в изменении технологической всей схемы и в том, чтобы люди начали это делать. Ну, просто сотрудник, у сотрудников должно появиться дополнительные какие-то обязанности, которые э, по сортировке вот этого мусора и их потом уже, по сути дела, продажи Или там, ну, вот, такому сотрудничеству по передаче переработчикам. А вот, да, вот, возвращаясь к ресторану «Сила», по сути дела, они сделали так, что у них внутри ресторана это замкнутый цикл, так как органика занимает огромное, объем, 50% там минимум занимает, то у них прямо, вот вы вот видите здесь фотографию компостера, который стоит прямо в помещении, туда без разбора можно и... Вот это такой компостер, который перерабатывает и растительную... И животное, животные отходы, это там бактерии все перерабатывают, цикл порядка суток, после этого на выходе биогумус, который можно использовать ну, или там, в своих фермах, если они есть, или отдавать просто своим же поставщикам, которые выращивают растения на натуральной почве. Вот, Что они еще делают? Они э, используют только оборотную тару для поставщиков, у них нет упаковки, вот, которая идет на выброс. Я знаю, что вот с, Максим нам тоже об этом рассказал, что сейчас фабрикой кухни тоже выстроена цепочка логистическая на оборотной таре. У вас это и что, в общем, по сути дела, вы уже подтверждаете, что это снижает расходы, то что это дешевле, чем пользоваться э, упаковкой одноразовой. Чеки отправляются по электронной почте, ну там они, да, очень заморочились с интерьерами, у них абсолютно все, это такой ресторан а, выше, ну, высокого ценового сегмента, при этом все, что там происходит, но ну, это сделано из вторичных предметов, там как-то все это переделано из того, что было под рукой. В качестве посуды они используют вот баночки из-под джемов, это вот фактически так, то есть вот крышечку Снимаем из поджема и там э, вот, в нее же накладываем вот это вот в, на, на стол ставим в таком виде. Ну, там да. консервные банки, вы тоже видите, стаканчики у них из банки из, из поджемов. Да. Немножко, ну, смотри, бумагу картон мы практически везде бесплатно сдаем это на сегодняшний день, у нас четко точно работает. Ну, я ну, про свободу точно там приезжают, забираю. Пластик отдельно у нас э, в вот барбекю, я помню, еще где-то мы тоже собираем отдельно э, в этих Вывозят. Площадках. А? Вывозят его. Да, вывозят. Стекло мы сдавали на свободы точно, я не, не знаю, разве бы это было или нет, там получается 1200 рублей за тонну стекла, вот как бы они готовы э, вывозить, но там ну, думаю, у нас взлет. проблема сложилась в том, что его хранить просто негде, они очень редко могут приезжать за этим стеклом, а мы не можем обеспечить это хранение, потому что ну, мульты не хватает, то есть это получается штраф нам потом за мусор ну вот ситуация меняется, сейчас мы знаем цифру 150 килограмм, вывоз уже начинается со 150 килограмм, то есть это меньше. Но и насколько мы разобрались в этой системе, все это начинает экономически быть целесообразно, когда это системно, когда это отдельно, это все прямо грузит очень серьезно, когда нет этого общего эффекта, когда люди то делают, то не делают, не работает начинает работать и давать положительный эффект, когда это прямо упаковано в единую технологию. Ну, Начинаю со сбора внутри БЦ, да. потому что это да. ты же сразу предполагает, что это для стекла нужно отдельные какие-то контейнеры. Да, Контейн. угу. точно. Так, четвертый. Ну, локальность То, тоже она очень ярко проявлена уже сейчас. Ну, вот есть такие цифры, что 60% жителей Европы предпочитают еду местного производства, локальностью в Штатах называются 500-600 километров, вот все, что вот в этом пределе. В Европе это расстояние чуть поменьше, порядка 200 километров. Но Смысл в чем, что когда лока, локально начинает пот, пот, пот, потребляться продукция, то очень здорово вырастает та же самая свежесть продуктов, сокращаются логистические издержки для бизнеса, но и это, здорово, это положительно влияет на окружающую среду. Вот пример, который мы здесь приводим, это ресторан Greenhouse, ну так и называется, «Теплица» да, в Нидерландах. Помимо того, что у них прямо внутри их ресторана находится теплица, откуда они поставляют все на стол, вот концепция «Farm to Table», Uh, у них еще само здание уникальное, оно создано по типу конструктора, оно смоделировано таким образом, что абсолютно все детали можно собрать, разобрать и собрать в другом месте без потери, без создания мусора, ну, без потери, ну, сократив минимальное просто финансирование да, на это. Uh, работают там, плиты на биотопливе, там, солнечные батареи на, на на крышах и так далее. То есть это уже связано не только с самой технологией, но и с созданием. В результате ну, у них вот такой устойчивый ресторан, один из самых ну, посещаемых и успешных. Ну и последний тренд мы решили проиллюстрировать, ну, наверное, многим известным, вам известный ресторан Нома. это такой прямо лидер-лидер мировой, в этом году он стал вторым в рейтинге World Best Restaurant ну, он трижды был первым на первом месте, находится он в Копенгагене. Вот. В прошлом году он, вернул, он переехал в новое здание, собственно, вот которое здесь представлено. Ну, вообще, это уникальное сооружение, о нем очень долго можно говорить. И если так на него посмотреть в целом, то можно точно сказать, что этот ресторан, по сути дела, стал экосистемным. Он полностью вошел в некий внутренний экосистемный цикл. И помимо того, что ну, там создается действительно продукция такого высочайшего мирового уровня, такие вот вот блюда, он еще и функционирует очень любопытно. Но из интересного о том, о чем мы еще не говорили, сезонное меню, меню, меню заслуживает внимания большого. Что это значит? Что в ресторане существует три периода, три меню. Первое меню действует с января по май, это только морская пища, сейфуд. Летний период работает как... Вегетарианская кухня, и там представлена самая вкусная и свежая продукция локальной вот скандинавской вот этой, вот этой территории. И мясо есть только в лесном меню, когда открываются лицензии на стрел диких животных. Они, они только, у них в столу подается только дичь. Ну и там буквально вот это лесное меню оно действует с октября по декабрь три месяца. Вот благодаря этому сезонному меню создается очень ну, большой интерес аудитории к тому, что будет туда войдет. Каждый раз это создается новое, безусловно, и ну, качество продуктов, конечно, резко повышается. Понятно, что это хай-сегмент, но тем не менее, возможно, что-то оттуда можно посмотреть и среднему ценовому сегменту. Но из, из любопытных вещей, которые действительно не оставляют равнодушным, там есть муравьиная ферма. Для чего? Для того, чтобы протеины получать вот таким необычным способом. Есть тирариумы, аквариумы свои, ферментационные лаборатории. Но это сейчас модная вот эта технология ферментирования пищи. Наверное, вот вы это вы уже знаете. Понятно, что с тем. За, за рубаскомпостирование все это тоже есть. Но и, э, Здорово еще то, что вокруг Нома сформировалось сообщество любителей скандинавской кухни. И сейчас это здорово развивается. То есть, в общем, северные территории, которые ну, никогда не были так известны вот своими какими-то там Франции, Италия в основном была, ну, скажем, в топе находилась. но ну, и вот сейчас Скандинавия благодаря вот этому сообществу начинает очень ярко. Лидировать. Ну и вот тоже Максим нам рассказывал о том, что мы не знали этой информации, что буквально не так давно создана Уральская ассоциация кухни, да, как-то так она звучит, которая, собственно, целью которой является э, тоже создание сообщества вокруг э, своей локальной территории и продукции, которая вырастает, на э, там, появляется на вот этой территории. Вот. Ну, а теперь немножко приземлимся в Россию. А что в России? В декабре 2019 года прошло такой форум. назывался он форум лидеров российской индустрии. В качестве анонса 11 спикеров этого форума на видео записали свои, как бы, свои прогнозы будущего футбольной индустрии. Каждый из них сказал по три правила. И вот эти три правила мы раскидали по трем вот этим группам. Все, что касается бизнеса, все, что касается социума и экологии. Но я не буду их зачитывать. Примерно это видно, да, что мы что сейчас лидеры фуд-индустрии России примерно 50 на 50 находятся, их, их видение находится в бизнесе и социуме. И один из них вот назвал такое правило экологическая ответственность. Потому как посчитал, что это в общем одно, важно, одно из трех важных. Ну, тут можно выводы делать, каждый интерпретировать так, как ему хочется. Но для нас мы, мы считаем, что это достаточно позитивный сценарий развития. То, что уже сейчас экология начала проявляться в головах у лидеров, это здорово. Плюс ко всему, вот мы здесь показали рестораны лидеров в России, которые вошли в рейтинги, мировых, мировые рейтинги, ну, топ-50, топ-120. И если мы их посмотрим, то White Rabbit, и селфи они все на локальной пище. То есть за счет чего они стали вообще туда попадают? Они занимаются очень серьезно локальными тр, локальным тренде они работают. Ну и Harvest, это локальный тренд, плюс Zero Waste, это Санкт-Петербургский ресторан. Так, да. Вот. Ну и теперь, исходя из всего того, что было сказано, мы бы хотели вам представить так называемые две big picture. Что такое big picture? Это такое как бы некое видение всего в целом, вот от всего этого много-много-много, но если одним словом, и big picture, мы сейчас хотим ее представить для России, и big picture мировую. Вот как это выглядит для России. Мы ее назвали устойчивая локальность. То, что Люди ценят местные продукты, это очевидно и понятно. Последнее время произошло на ну, последние 10 лет, когда, когда стало понятно, что, людям, что люди после ну, вот этих 90-х, когда, когда все китайское, какое-то дикое, какие-то, какие неважно какого качества, но импортные товары были в цене, начали возвращаться к своему локальному продукту. И когда это стало понятно примерно в 2005 году, все, начали, все маркетинг начал это так или иначе использовать. И сейчас, а, при всем том, что люди действительно ценят местное, но маркетинг уже серьезно подпортил это, это отношение. Поэтому, собственно, вызов для фуд-индустрии заключается в том, что нужно не просто использовать локальное, а нужно доказать, что это действительно локальное, является тем самым, ну, содержит те самые ценные ингредиенты отвечают потребностям, что это свежее, это, это произведено вот в ближайшем окружении. К чему, это, к чему это приведет? Это приведет к созданию ну, вот такой уникальной аутентичности, потому что все, что локально, это нельзя тиражировать. Это вот только здесь и нигде больше. Это сократит расходы на логистику, но и как следующий цикл это внесет вклад в, в территорию, где бизнес существует. Потому что потребляя продукцию своего региона, понятно, деньги в большей степени остаются здесь. И это привлекает внимание ну, людей из других регионов. Ну, то, что произошло со Скандинавией, то, что возможно будет происходить вот сейчас с уральским регионом. Ну и big picture для фотоиндустрии мира, мы ее взяли из того самого тренд-вотчинга. Мы, конечно, не могли вот так э, сходу ее создать, и мы, мы ее оттуда взяли, как, как бы нам, может быть, казалось это не, не, не слишком оторвано от текущей ситуации в России, тем не менее э, тренд вот такой. Осознанное удовольствие. Что это значит? Что, с одной стороны, человек до, продолжает Получать, хочет получать удовольствие, так как он привык, так как ему нравится, так как он считает правильным. При этом вот эта вот ответственность, она все более и более начинает проявляться. И поэтому, в общем, бизнес, развиваясь в завтрашний день, должен каким-то образом понимать, а как его продукт поможет своему гостю, клиенту. Получает, с одной стороны, здоровое, здоровое питание, а с другой стороны, поддерживать здоровье планеты. Вот. В таком переносном смысле. И, собственно, вот это вот такое системное мышление, которое, которое уже проявлено у лидеров, оно становится все более и более распространенным в Европе. Там это, там это очень распространено в Штатах в меньшей степени, но вот кто-то уже и в России смотрит в эту сторону. Заклинила. А, угу, все. Вот. Ну и, собственно, про дизайн. Теперь вот <laughs> почему, собственно, да, почему мы дизайнеры и что мы что, почему мы об этом вам рассказываем. В дизайне очень много, огромное количество методик, которые могут помочь это реализовать. Вот перечисляю несколько из них, но важных. Биофилический дизайн это методика которая основана на понимании глубинной связи человека с природой, она несет, мы, мы, каждый из нас несем коды наших предыдущих поколений, и, ну, вот такие правила, как все мы уже, их, вот, например, правило очень известные, которые мы используем с Welcome Group, это обзоры и укрытия, это как раз вот часть того самого биоферического дизайна. Ну, там правил этих много, есть, например, я более экзотическое. Сказал, я сказала. Да. Что мы используем правила. Ну, используем Какое? Исполь... обзоры и укрытия. А, правила да. обзора и укрытия. И, ну что это такое для в качестве комментария? Что э, мы знаем, что э, лучше максимальное количество мест раз, распределить так, чтобы человек, который оказался на, в этом месте, он с одной стороны видел максимально много. А с другой стороны, с его спины была какая-то защита. Это как раз объясняет самые любимые места около окон. Вот окно дает мало того, что оно позволяет внутри обозревать пространство, но еще и снаружи. Есть более экзотические правила, такие как триангуляции, например, тоже оттуда можно взять. Триангуляция ⁇ это... Это некие вау-эффектные объекты, связанные с природными, как правило, с природой, которые позволяют людям коммуницировать гораздо проще, находить общие темы для разговора и взаимодействовать. Переходим к следующим. Пассивный дом, технология, которая может с помощью только архитектурных мероприятий, без подключения инженерных систем, может снизить потребление электричества там, до 15%. В этом направлении очень много сделано там, в Европе, в России крайне мало. Пока для нас это такая прямо вот заоблачная даль, но возможно когда-нибудь мы к ней придем. Электричество. Что? Электричество дешевое. М может быть, да, в связи с этим точно. Спасибо. Здание конструктор, ну о нем я уже вам в принципе говорила, то есть это когда сооружение проектируется как конструктор, который можно собрать, разобрать, в определенных ситуациях это нужно. БИМ, ну все-таки расскажу, что это такое поподробнее, это шесть уровней проектирования. 3D вы все знаете, 4D подключаются инженерные сети, туда же интегрируются в модель, 5D Добавляется вся сметная стоимость. То есть мы знаем, когда мы там, не знаю, указали покрытие пола или поставили какую то инженерный элемент, сразу в смете мы видим, сколько добавилось к стоимости. Ну и 6D это управление, уже интегральное управление зданием на, на этапе ре, эксплуатации. Zero waste. Здесь о чем? Здесь в данном случае дизайнеры могут помочь с технологиями а как технологически можно это все устроить. Возобновляемые источники энергии тоже вот в силу того, что мы относимся к так называемым а, петро это, ну те, кто в общем, ископаемыми, да, серьезно, на ископаемом сырье серьезно сидит. Для нас это пока еще действительно очень далекие горизонты, замкнутый цикл. Это то, что это технологически, не просто Zero Waste, но это плюсом к отходам еще добавлена производственная часть. Ну и последняя вот четверка тоже технологий, локальные материалы. Это о том, что в первую очередь надо смотреть и подбирать материалы для реализации своих проектов, которые находятся как можно ближе. Ресайкл, абсайкл, я думаю, вы знаете, что это такое. Разницу, понимаете, между ресайклом и абсайклом? Студенты. Расскажи. Ага. Значит, ресайкл. Это, это когда мы берем что-то, перерабатываем в ну, в, в щи пол, ну, допустим, PET-бутылки до гранул перерабатываем. Потом из него что-то создаем абсолютно новое. Или там. Дерево в опилке, из опилок древесно-стружечная плита. Вот это вот и сайкл. Обсайкл – это когда мы взяли объект, мы его не не полностью не переработали, мы ему дали новую жизнь. Вот здесь вот пример как раз палет. Вот это вот это в чистом виде обсайкл. У нас есть палет, мы ее покрасили, превратили в диванчик. Префаб – это... Ну, очень плохой перевод на русский ⁇ это заранее произведенный на производстве. Вот все, что произведено на производстве заранее, значительно дешевле и качественнее, чем то, что делают не очень хорошими руками строители на объекте. А, вот в свое время я была удивлена там, тому факту, что в, в Амстердаме абсолютно все ограждения в зданиях общественных одинаковые. Я думаю, Почему они все одинаковые? Эти зда... вот, вот поручни абсолютно все одинаковые. Ну, в общем, ответ-то в этом, потому что да, есть, видимо, там не знаю, одно предприятие, которое очень классно делают, очень дешево делают стальные ограждения. Они великолепные, качественные, да, они одинаковые, но это никого не парит. Более того, я думаю, что очень многие выигрывают на этом. Ну и экологичные материалы это материалы, которые можно, можно легко утилизировать. Мы знаем, что ну, все, что связано с пластиком, это, с цементом, это все очень нехорошо не для утилизации. Собственно, на этом первая часть закончилась. У нас, <связывая> <связывая> <связывая> нас 10-минутный перерыв. Я попрошу, наверное, сейчас Светлану организовать работу следующего, следующего этапа. Да, сядьте, пожалуйста, сайте, да, Первый этап мы с вами пойдем